7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал прибор для показания быстрых колебаний в атмосферном электричестве. Пройдет совсем немного лет, и изобретение станет известно всему миру под более простым и привычным нашему уху названием – День радио ежегодно отмечают студенты и преподаватели разных российских вузов. Несмотря на то, что культура студенческих станций в стране пока развита мало, с каждым годом их количество увеличивается. Свое радио есть и у Казанского федерального университета. ЕУФМ была запущена в 2015 году и сразу начала работать над интернациональными проектами. Уже через несколько месяцев студенческая делегация поехала для обмена опытом в Германию, откуда привезла идея полилингвального вещания. На радиостанции выходили передачи на пары десятков разных языков языков от русского и немецкого, доудмурского и бенгальского. В команде успели побывать AirDJ из Латинской Америки, Европы, Азии и Африки. Все они были ведущими программы Russian International Voice и ставили перед собой непростую задачу вести вещание для стран своего рождения в режиме реального времени. Сегодня студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ продолжают дело своих предшественников, но уже в формате подкастов. В официальной группе медийщиков ВКонтакте можно послушать диалоги на самые разные темы о феномене исторической памяти памяти, самоизоляции, тиктоки и даже кинопродюсирование. Камиль Гемезидинов, Диана Шилова, Универньюз.